Суздаль. А вот там Грутовская тусовка. Вот встретил я, когда добирался Друзья, до да. Сузали в Владимире, рюкзачок с надписью "Тесто", решил, что девчонки бегут тесто. 100 Но Они, блин, тесто не бегут. Девчонки, да. девчонки скромнее. Скромнее. Что бежите, девчонки? Как зовут, откуда? А, меня зовут Марина, я из Москвы. Угу. Меня зовут Таня, я из Подмосковья, город Щелково. Uh -huh. Бегу полтиньком. Я бегу 30. Ты первый раз здесь бежите, нет? Нет. нет. Сколько уже бегали? А, я в прошлом году 10 бегала. Это был мой первый трейловый забег. Вот. С тех пор а, дистанции увеличились, но любовь к трейлу родилась здесь. Uh -huh. а, я бегу тоже второй раз в этом году. В том году 30 бежала, мне очень понравилось. Мне не хватило трейла, поэтому в этом году я решила увеличить дистанцию. Полтиньчик, да? Да. Ну, Сотку-то вы там как думаете или нет? Или... Ну, возможно, в перспективе. Да, да. Что вы хотите пожелать тем, кто здесь не был или кто бежал в маленькие дистанции? Положительных эмоций, получить удовольствие, в конце концов, легких ног и классного настроения, самое главное. Хорошо, спасибо. Да, да. Спасибо вам. Спасибо. До встречи на дистанции, да? да? 50 километров побежим. Да. 50 километров я бегу в этом сезоне. У меня Увидимся. будет. Да, да, да. Вот с таким флажочком еще кто-то сможет попасть в видео на канал и дать интервью. Круто-круто! Да, да, все добро! Да. До свидания! I'm uh, I am from Puebla, Mexico, and I am 52 years old. Mm -hmm. So, mucho um, gusto. Why I like the Russian races. I, they are very well organized, and the people is Привет, друзья! В Суздале встретил Николая. В прошлый раз я снимал с ним видео, и я вижу, что у него тут вот, да, сотка-сотка, да, и он сотку побежит, и у него прошлая сотка оказалась неудачной, да, немножко, да? да есть. Неудачная. Ну, расскажи, что там произошло у тебя? Что произошло? Бежал-бежал и устал. И устал. Но это не просто, на каком километре устал, на каком, вы послушайте, когда уставать уже нельзя. Да, сошел на 93-м километре. Это какое место примерно было, так что понятно? В смысле места? Ну, а, по трассе, перестанция по Перед чекпоинтом, где мост. Где мост, да? да перед, перед, мостом. перед мостом. Ну, да. то есть чуть-чуть оставалось Пред тебе, да? Чуть -чуть, да? Ну, километр 15, там, наверное, да? Нет, ну, 110, меньше. 110 будем говорить, реально. 110. По часам. По часам 110. Говорили, да. ну, короче. Ой. Ну, то есть у тебя батарейки сдулись, сил не было, или что, или психологически? психологически. что Психологические. Да, я все-таки уговорил себя, что я не успеваю в лимит, угу. и что, наверное, нет смысла продолжать. Чтобы, ну там... это тогда у тебя была первая, да, она? Это и... да, первая сотка, сейчас как бы Вторая. бегу здесь реванш. реванш, да. вот, надеюсь, как бы это... Ну сейчас ты готов лучше? Сейчас, не знаю, сотка, разве можно быть готовым? Можно что быть готовым? Ну надо думать, что ты готов, и тогда да, да. Нет, я думаю, что готов, но по крайней мере уже как бы есть опыт, вот, ну, ты там. практически знаешь всю дистанцию, да? Ты уже знаешь, да. там, по питанию и прочее. я уже знаю, что на 28-29 нужно... Да, это очень важный момент. Нужно э, вот на этот почти 40 километров там, да, автономки? Да, да, да Брать да. воды 41, я... 41, 41 да. Я уходил с гидратором полтора литра, две фляжки по 0,5. И совокупно около 4,5 литров воды я потратил на этот участок. И там были незапланированные нас места, да, когда доливали в прошлом году. Доливали, но что-то очень ограничено. Ограничено, как... да, они были общем, не запланированы. Очень... Ну, может, что-то эти бутылочки маленькие, маленькие доливали, да, да, и да. Поэтому Пол очень важно с водой. На 50-55 километре, где-то все закончилось. У тебя все и до 69-го. Ой, точно. Очень... Ну, вот это, наверное, пешочком, тебя подкосило. Пешочком как бы. Наверное, ну, это тебя подкосило. Ну, в этом году уже так не будет. Как Через опыт проходишь, все равно какие-то нюансы закрываешь в следующий раз. Понятно. Вот. Поэтому самому интересно там, насколько хватит. Ну, в любом Слушай, в ну, я думаю. Ты уже практически прошел, да? Теперь тебе вот только в воду еще потаскать. Да, да, да, да. Ну что, удачи, Николая. Надеюсь, у него все будет хорошо Спасибо. Может быть, даже мне получится встретить его на финше, И я тогда буду рад, что это произошло Что он прошел эту дистанцию И получил свою заслуженную медаль на пятилетнем грузе До встречи, друзья Ну вот Возраст подводит меня Ко мне приходят люди, а я их не помню Они говорят, что когда-то в далеком 2017 году На марафоне мы пробегали Рядышком Дистанция, но яркие впечатления А в этом году на груди Я решила попробовать Это первый трейл Первое ощущение В прошлый раз, кстати, был первый марафон Сейчас первый трейл Поэтому надо познать себя, как говорится Дальше может быть и 50 и 100 да, ну что, да. я желаю Спасибо. удачи, да, Спасибо всего хорошего, удачи. Удачи на дистанции, легких ног и великолепных ну, да, ощущений. Спасибо. Да. Иду я такой, а мне навстречу Анатолий. А он издалека-далека сюда прилетел, из Икутии. Бежать 50 километров. Первый раз, да? Первый, Первый раз. Первый раз. Ну и что особенно приятно, он смотрит мои видео. Да. <laughs> да? да? Да. Но приехал он не потому, что он увидел мои видео, а потому что ему. Другой соотечественник рассказал, правильно? Да, наш аксессатор, торговец Ярослав, он занимается бегом из, ну, со времен СССР, наверное. Угу. Он порекомендовал мне его сам, ну, сказал, что груд, он такой легкий. Легкий? Да, ну, по скачке имею в виду. Гор нету. Так, ну и порекомендовал мне вот этот первый забег. А как его зовут? Ярослав. Ярослав, он, он здесь 100 километров бежал на грудь. Да, в 2017 году он 100 километров бегал. Ну, это 2017 год тяжелый был. Ну, говорили, да. Тяжелый, да. Сейчас да. будет э, легче немножко, но все равно не просто. Угу. А ты первый раз 50 километров бежишь. Да, это будет первый в марафоне, первый 50 километров. Первый 50 и километров. И сразу первый ультра. И первый ультра. Я, кстати, и и же... первый трейл. И первый трейл. Друзья, надо вам сказать, что у меня же была примерно такая ситуация. Первый мой официальный забег длинный, это был Суздал в 2000... Э пятнадцатом году в девятнадцатом году когда я сделал ультрадистанцию когда мне не было официального марафона никогда и только потому я сюда поехал потому что сказали что вам дают 8 часов на 50 километров и мне показалось что даже если буду э идти и чуть-чуть бежать я смогу с этой дистанцией справиться. Это было ошибочно, потому что все-таки э, трейл это не невозможно пройти его за это время, да, это непросто Но тем не менее это классно, когда ты становишься ультрамарафонцем до того, как пробежал марафон. Mm -hmm. Какие дистанции ты бегал до этого? До этого у меня было три э, полумарафона. Три полумарафона. Да. За сколько ты пробегаешь полумарафона? Ну, я так относительно медленно бегу, час пятьдесят 1.52, это медленно он бежит. Час 52, это пол нормально. Полумарафон, пол нормально, да. Час 52 да. это хорошая, хорошая скорость, да. Ну, мой единый рекорд такой. Угу. Ну, смотри, 20 килом... 21 километр за час 52, следующий 21 километр за час 52. Ну, короче говоря, за 4 часа ты прибегаешь в марафон, и тебе остается 4 часа еще на. 10 километров, да, ну пешком пройдешь, если что. Ну, да, хотя, конечно, ну, так нельзя ну, считать. В этом году у меня план только финишировать, уложить 8 часов. 8 часов. Да, uh -huh. и получить от этого удовольствие, удовольствие да. да. Поберечь, ничего там, ни, ни травмы никаких, чтобы да. не было, потому что у тебя первый опыт, да, трейла. Да. Первый опыт трейла. Понятненько. Ну что, я желаю тебе удачи. Я желаю тебе удачи. Соответственно, мы побежим вместе. Мы где-то еще, наверное, пересечемся, а может быть, Анатолий меня и обгонит. Обгонит. Потому что почему? Потому что полумарафона он бегает быстрее, чем я сейчас. То есть моя спортивная форма сейчас немножко хуже, но у меня есть опыт, а у него опыта нет. Да? посмотрим. Молодость против опыта, кто побежит. Можно делать ставки, кто придет первым. Ну что, до встречи на дистанции? Да. Вот Анатолий готов к старту. У него номер 1545. Уже готов, еще рано. Да, уже готов, потому что только что стартовали соточники, а он уже здесь, уже полностью экипирован. Целый час будешь разогреваться? Да. Не сможешь еще? Анатолий справился, пробежал, пробежал. Я его выискивал на дистанции, но он меня не окликнул на предпоследнем пункте питания, 30 какой-то километр, Шестой, да, он меня видел, не окликнул, а я его в толпе не рассмотрел. И ты пробежал за... 6.48. За 6.48. Ты доволен результатом? Да. Доволен результатом. Да. Ну как, ножки устал? Нет? Ножки устали, да. Устали, устали бедные ножки. Да. Ну, хорошо тут только броды и это болото. Болото немножко, да? Да. Хорошо, что нету подъемов. Это радует. Это радует. А так было сложно, но терпимо. Ну что, будешь свать сюда? Ой, рекомендовать? Да, Забег-то. Понравилось тебе? Да, еще раз приедешь. Еще раз да, приедешь? Давай, значит, тогда увидимся. До встречи, пока. Привет, друзья. Сейчас 5 километров пробежали уже. 35 минут на это Привет. потратили. Да, я бегу с Павлом, он меня узнал. Да. Мы уже тут с ним по душам поговорили за жизнь. Зачем мужики за 50 бегу, бегут, бегут марафоны. А чем я... заняться еще? Да, да. Я вот подумал. Правильно у него философия. И мы сейчас... Он расскажет, зачем он начал бегать. Ну, я знаю, что он начал бегать, потому что он захотел сбросить вес. Нет, это неправда. неправда? Нет, неправда. Не правда? Но ты не сбросил вопрос, вес. С двойки у сына. С двойки у сына? Да. Ну, расскажи. Сын э, из школы пришел, получил двойку. Учится парень, в принципе, неплохо. Сам бы занимаюсь. А тут два профессора. Я... учитель звонил в Бег. Побежал, говорит, ты что заболела. <coughs> Сдох. Я говорю, еще батя покажет сейчас. Выходим вечерком до столба добежал и сдох. Ты нет, сдох. Нет, 120 килограмм. 120 килограмм был. Да. Ну да. и задумался, да? Да. Пример сыну показать не удалось. Вот и начали. Меня затянуло, а вот так периодически. Вот здесь 10 бежит с другом. И друг семьи приехал. Понятно. У тебя уже марафоны. Да. Марафон пробежал в Москве. Так, ты тренировался мне для себя. Бегал, у меня половинок и первый полтинник здесь, да? Полтинник первый трейл. Да, вообще первый трейл. Первый трейл. Я, я, честно говоря, завидую людям, которые... 52 года, в 50. 52 километра. 52, 52 года, да, по километру на год. Почти. Вообще, это, знаешь, опасно, потому что потом 70 придется 70 бежать. Ну, если бы я сказал, что, что, что, что Да, бежать. да. Я завидую людям, которые первый раз уходят на трейл, бегут серьезную дистанцию, потому что ты а не ты понимаешь, да, что там происходит. Что там происходит, как это будет, такие ну, внутренние да, переживания. Готовишь, вот. ролики смотришь, набираешь, посмотри. Вот Олега увидел, посмотри. Михаил тоже было, смотри. Сейчас многое записано. Сейчас много, да? Сейчас блогеров полно. Половину, наверное. Да, да, да. да. Каждый. Бизон а -а -а. блогер. Вот такие вот дела. Никогда не поздно начинать бегать. Решил пойти. Ну, подожди, расскажи, Елен, Ну как? Ты первый раз, ты что? Раз, первый а раз полцент. Первый раз. А что до этого было? Какие дистанции? Марафон. Сор два. А? Тур -два. два, марафон, да. Ну, завидую тем, кто первый раз. Грязновато сегодня, правда? Аня, нестеренко, а ты еще одна. где твой? Боец. Привет. Боец на сотке. На сотке? О-о-о! А я вот на, полтин, на полтиннике. В жизни на 50. Ну, молодец. Вы, помню, вы говорили, там мы нестер, нестер, как ты такой, да? Или да, как? Нестер. Да. Ну, Не чё? сотрёшь. Не сотрёшь. Ну что, молодец. Ты почему не на стоп? Потому что не тренировался. Я не на стоп, потому что не тренировался. Почему? В нужном объеме. Так-то и 50 хватит. Да. Я уже чувствую, что хватит. Да, да, да. А смотри, какие у меня косички. Косички обалденные, клевые. Да, давайте. Давай, пока, мы Пока. Я поэтому остановился. Я уже думал, ты сошла с дистанции. Бегу-бегу. Я специально побежал последнюю. Думаю, Нет. догоню тебя, 17-й километр. А ты плакал и что? Я полемиком. Что не это самое, побежишь медленно. Как так. Так, так я же медленно О, бегу. Ты какой-то как тебя догнал. <с -2> <с -2> Ладно, встретимся. <с -2> <с -2> встретимся. Медленно твоем. Да. Фух. Надо было отметить, Олег. Взаимно. Давай. Как-то э, бегущий фея вмахнул волшебной палочкой. И всем стало бежаться ради на небеснимать. Кто узнал меня? Вот так. Вадим, давай, рассказывай. Кто, откуда. Зачем мои смотришь, смотришь мои видео, зачем? А прикольно? Что там? Самые нормальные. Знаменитые места. По грязи, по нашей. А сейчас вот хорошо нам повезло, я считаю. Дождя нет, солнце выключили. Да. Осталось только добежать. Понятно. Ну расскажи о себе, что бегаешь, как? Добегаем да мы в Москве. Угу. Спартыран у нас, тут клубик маленький, вот, и Бизал, сову, это первая моя ультра такая длительная. Ну то есть ты планово к сотке да подходишь? Скорее вне планово, потому что я всего полтора, ну не один и восемь месяцев. Бегаешь? Да. Ну это сильно-сильно. Ну ладно, короче, первый вот. марафон 48 лет ага. в день рождения. Понятно. а сколько тебе сейчас? 48 будет. А будет. Да 47 значит. Понятно, ладно. Ну что? Спасибо. Мой канал как раз вот для таких гликунов, которые начали поздно. Можно посмотреть дебильные советы от меня чайника в беге. Но они не, но они не профессионалам помогают. Понять, да. что испытывает человек, который под полтинник начал. Бегать полтинник. ультру, правда? полтинник, полтинник. Да, под полтинник, полтинник. Ну что, вот он, по Быкова. А где мой вечный друг Женя? Нет его? Есть где он? О, Женя! Пять лет, даст ты какой, ты меня обогнал. Ты что, так нельзя? Я тебя не узнал. Вы такие баши стали все. Машина, машина, машина, пойдите. А -а. Ну что, ребят, пять лет вы служите здесь, да? да? На страже на водопое. А вы в сотку или? Не, я перерегистрировался, да. И специально на полтинник, чтобы прибежать вас заснять. И у меня в планах пятилетнее видео, Пять лет, как вы по поили водой. Закончилось. Я... Я... Вот они какие молодцы. Вот. Я, конечно, устал и мне. Лом просто доставать камеру. Это последний ПП. Сколько километров до финиша? 7, 7, 7 километров. 7, Но 7, меня узнали, спросили, снимали ли я видео. И тогда я всегда грудь. Снимаю. Это ребята помогают всем 30 пятидесятникам. И вам еще соточников надо дождаться. До 10 стоите. До 10 стоите. Да. У них большой запас. Кока-колы, изотоника, бананов, апельсинов. Рассол. Все. Рассол. Все. Все есть. Молодцы. Молодцы, ребята. Спасибо вам большое. Давай, Олег, давай. Да. Ну вот, нестеренко пробежала. С каким результатом? Вот 6,59 по ну, моим целикам. Ты часам. не сильно отстала от меня. Да? Да, я за 6.20 примерно. Ну, на полчаси. Дело всего лишь. в том, что я задерживалась на пунктах питания и усиленно поглощала арбузы. арбузы да, и вкусные. они сыграли со мной злой. Ого, сейчас что, покажу там. Сейчас что, покажу. У меня есть классная такая штука. А, это приз верного атлета, да? Верный да. атлет. Это сколько Три раз год. уже? Три года бегаешь? Три года. Да, мне такую не дали. Разные ну. дистанции. Нет, я Но просто... тем просто пять лет, им нам не дали пояс. Во! Но ну, поезд круто. круто. Но это, понимаешь, Но... это всю жизнь может стоять на стенке, вот а пояс понимаешь, носится. Понимаешь, э, теперь у меня есть что поставить э, к, э, Колиным наградам. Да. Э, хоть мою какую-то, да. хоть одну. Это первое пока. Первая, понимаешь? Но... Ну, молодцы, молодцы. Они мне тогда ВКонтакте весь мозг выклевали. Она мне писала, а что, там, а как. Нет, понимаешь, что? Я до сих пор на Каскаде Челлендж вспоминаю тебя, твое видео на последнем подъеме, как ты говоришь. Ангел! Да, да, да. Я да. всегда тебя вспоминаю. Вот третий год и я вспоминаю тебя. Там, ангелы, да, раз я угораю, когда поднимаюсь эту гору, жу и думаю: Олег, Олег, ангел, блин, ну это вообще тема. Ну, Боже мой, что такое? Игорь, Игорь, 25-22 смотрит что? мой канал. Ну, расскажи про себя. Про себя? Да. Я говорю, видишь? бегай следить вани так ты тридцатку бежал да не первый раз второй второй раз когда на полтинничек? нет я в этом году хотел но передумал передумал понятно следующий будет а зачем ты смотришь мой канал не знаю слушай давай так ты из те которые бегают один из самых позитивных да тебе приятно смотреть не забрасывай не забрасывай это дело так хорошо ладно ладно да вот Чувствую социальную ответственность, когда меня узнают и говорят, что мой канал нравится, хотя мне кажется, что такое фигню там. И, Если да. хотите смотреть себе мой канал, хвалите создателя. Давайте, да. Да. Спасибо, да, Игорь. Роман пробежал. Да, Т-50, да? да? Молодец. И он смотрит, и он смотрит мой канал. Да. Да. Да. Встретил меня, узнал. Скажи, откуда? С Коврова, Владимирская область. Уже третий раз на грудь. На грудь. Да, полтинник прыгал второй раз. В этом году улучшил результат хорошо. На 26 минут. А за сколько пробежал? 5.50. 5,50, молодец. Да. Я вот хотел. А я хотел в 6 часов уложиться, но очень много времени потерял. Ел арбузы, общался с теми, кто меня знает. Короче говоря, ну что? А, на соточку как-нибудь, нет? Хотелось бы. Ну, Просто тренироваться году, надо, году, да? Тренироваться, тренироваться и надо. Конец было, да. Кажется, ну, полтинника шести часов это достойно? Ну, это да, достойно. Поздравляю, Спасибо. молодец, да. Ну что, найдешь себя на моем канале. Все отлично. Удачи. И бег, бег заразен. Роман бегает не только сам, а него. Валерий. Сколько лет? 14. 14. Ирина сколько лет? Девять. Вы побежали какую дистанцию? Я на три. На три? В следующем году на десятку. Уже? Молодцы. Бег заразный, да? да? С папой берут пример, бегут молодцы. Все с медальками. Все с медальками. Вот так вот. Всем надо бегать, у кого к этому лежит душа.